Всего за несколько лет работы через интернет я построил бизнес в нескольких десятках стран и этот бизнес позволяет мне свободно передвигаться, он полностью мобилен, он работает через интернет, поэтому это дает возможность жить в любой стране и много путешествовать. При этом вы всегда находитесь на связи со своим бизнесом. Вначале я, конечно, тоже думал, что это все невозможно, нереально, но мы живем в 21 веке. И сегодня у каждого человека есть смартфон. В руках мощнейший инструмент, который нужно научиться правильно использовать, извлекать из этого пользу. И наша модель бизнеса, она простая, она подойдет любому человеку. Все, что вам нужно будет сделать, это детально разобраться. Для этого вы заходите на сайт, ознакомитесь с информацией, пройдете обучение. Все это совершенно бесплатно. Вы узнаете, как создать бизнес под ключ, как зарабатывать деньги с любой точки земного шара. Если вы хотите больше путешествовать, если вы хотите уделять больше времени вашей семье, то это именно то, что вы искали. Поэтому сделайте первый шаг, заполните форму на сайте, разберитесь с информацией. Удачи!